Bravo do Rio. Receba, caralho. Вроде бы я А, вот так вот, вот так вот, Как меньше год ну, сейчас? <связано> <связано> я вам вижу коридор на правом. Да, тут, да, я, тут, да, я на правом да, вижу уже да, коридор. Право а, или в левом качестве? Метр можно, а медведь. Там ведение сказать. Не бедный, а именно быстро. Нет, там, вроде, передача, О, Зад, как О, О, ну, сам... Не плечом, <зыв> не плечом. <с isto> Оп. Оп! Оп? Какой? Какой? Так я думал, давай Близка то. Чуть-чуть за него Попавать по девушке! Еще, еще, еще, давай, давай, давай, еще хотят быть. Давай, давай, давай, актив, актив, актив, актив. Оп! <regressive sounds> Девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, Касание, ветер, Касание, видишь? Правда, прыгай, прыгай, прыгай,